Сегодня в Думе выступает в рамках правительственного часа министр природных ресурсов. Тема очень важная – это развитие нашей минерально-сырьевой базы, потому что она такой, ну, основной так сказать, фундамент для обеспечения развития страны. Как известно, Россия обладает огромным количеством и разнообразным количеством видов полезных ископаемых. И хочу сразу отметить, что сегодня мы до сих пор пользуемся тем заделом, той базой, которая была сформирована в период советской власти, когда государство уделяло очень большое значение геологоразведке, развитию комплекса. И сегодня еще на этом страна живет. Тем не менее, надо отметить, что многие значит Сегодня уже значит, мы сталкиваемся с проблемой трудноизвлекаемости в месторождениях, есть уже выработанные месторождения, поэтому необходимо серьезно усилить внимание государства и финансирование, прежде всего для разработки современных технологий, потому что мы не можем зависеть от импорта в этом вопросе, это очень важно, в геологоразведке новых месторождений, и для этого надо... Значит, развернуть государство, еще, так сказать, его э, внимание усилить в этом направлении. Прежде всего это кадры, потому что у нас сегодня выпускники профильных учебных заведений, ну, не секрет, что далеко не всегда работают по профессии, и престиж э, профессии геолога необходимо тоже повышать. Э, также необходимо опираться на науку, потому что наша наука, она передовая, это правда, это признают все, и мы должны в данной ситуации... В тех условиях и вызовах, с которыми мы столкнулись, особенно большое внимание придавать этому, этой сфере. Хочу отметить, что э, правильным и своевременным представляется принятое решение о том, что добычей полезных ископаемых в стране будут заниматься теперь только компании, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, потому что эта база должна работать, мирально серевая на нашу страну. Но фракции КПРФ предлагала неоднократно и вносила законопроекты идти дальше, то есть сделать так, чтобы минерально сырьевая база находилась в государственной собственности и таким образом предметно, так сказать, работала на каждого гражданина. Но и хочу в завершение подчеркнуть, что разведка и добыча полезных ископаемых, конечно, она сопряжена с определенными рисками для экологии. И на это надо обращать внимание. Ну, это и попутный газ, который возникает при добыче нефти, и и в связи с большой протяженностью нефтепроводов это нефтеразливы и так далее. Поэтому, занимаясь в комплексе этими проблемами, я думаю, что и правильно, так сказать, на научной основе мы сможем усилить динамику развития нашей страны в этой сфере. Спасибо. Сегодня выступает министр экологии и природных ресурсов. Конечно, тема очень важная, но это все-таки Министерство экологии и природных ресурсов где мы, конечно, будем задавать вопросы, связанные с широким спектром, относящихся к функциям или к полномочиям этого министерства точно так же, как мы хорошо должны понимать с вами, что добыча или разведка природных ресурсов для того, чтобы их отправлять за рубеж и не перерабатывать здесь, это совершенно неправильная политика государственная и мы должны рассматривать в комплексе всю, и в том числе и добычу и разведку природных ресурсов для того, чтобы основные итоги, результаты этой работы добычи оставались на территории Российской Федерации. Поэтому, когда мы рады Радуемся тем, что мы за рубеж отправляем большое количество природных ресурсов. Не знаю, как вы, я, честно говоря, особой радости не испытываю. Это первое. Значит, Мы, конечно, будем задавать вопросы и касающиеся твердых бытовых отходов, мусора и многое другое. Значит, я уже несколько раз выступал на пленарном заседании, говоря о том, что мы сами с вами, Российская Федерация, еще в 1996 году попросили международную организацию ЮНЕСКО, чтобы они включили Байкал и еще ряд в общей сложности 11 таких значит, природных ресурсов, которые должны включиться в перечень природных объектов, которые включаются в список ЮНЕСКО. И после этого, к сожалению, начинаются некоторые процессы, за которые мне стыдно. стыдно. Я могу сказать, что начиная уже с 2019 года, значит, 6, поручений, 6 сроков по поручению президента сорвано. Я должен сказать, что вопросы утилизации шламоотвала Байкальского ЦБК так и не начинались. Несмотря на то, что до 2013 года значит, это было ведомство федеральное, и федеральные источники, и финансирование, и принадлежало наполовину федерации. Все водные источники, в первую очередь Байкал тоже, где 25% всех природных ресурсов пресной воды, тоже принадлежат федерации. А что касается работ конкретных работ для того, чтобы это все утилизировать, то выделяются только деньги. Деньги выделяются, причем сто заранее. Потом не Подводятся итоги, а как же эти деньги были потрачены, что было сделано, дальше стигли результат, следующий, следующий, следующий, совершенно непонятная политика в отношении одного из самых крупных, самых серьезных и важных объектов природных ресурсов. То же самое это касается и, значит, в включенного в территорию природоохранной зоны Байкала, города Усолье, где делаются только картинки. Разрушаются уже полуразрушенные здания, направляются президенту, на всю страну показываются, что при этом значит, идет утилизация и идет улучшение. Но... Значит, самая главная проблема, это на 10 метров проникшая ртуть до, до значит, самых источников и внутренних подземных источников, значит это дело не делается и подзабыто. А сегодня ссылаются на то, что на эти нам санкции мешают. Мешают для того, чтобы выкопать это дело, все и утилизировать. Без, без заграницы, которая должна нам помочь, мы, оказывается, ничего не умеем. В связи с разведкой и добычей полезных ископаемых возникает ряд экологических проблем. Ну, в частности, например, нефтеразлив. Российская Федерация добывает нефть и, конечно же, в результате этой транспортировки нефти возникают нефтеразливы и уровень аварийности на промысловых нефтепроводах в последние десятилетия остается неприемлемо высоким. Что, естественно, приводит к тому, что нефть попадает в окружающую среду, нефть попадает в водоемы, загрязняет их, разрушается биосфера, разрушается, нарушается значит, здоровье человека и так далее. Например, в моей родной республике Коми происходит от 500 до 1000 нефтеразливов ежегодно. Вы вдумайтесь, это порядка одного, двух, а то и трех нефтеразливов каждые сутки. Аналогичная ситуация и в других регионах Российской Федерации, которые добывают нефть. В целом, в нашей стране происходит от 8 до 13 тысяч нефтеразливов ежегодно. Подавляющее большинство до 96% процентов этих нефтеразливов происходит по причине коррозии. То есть трубы ржавые, старые. Согласно данным экспертов в этой отрасли, гарантированный срок эксплуатации промыслового нефтепровода составляет от 10 до 25 лет в зависимости от условий эксплуатации, от типа этого нефтепровода. Однако. На сегодняшний момент в законодательстве Российской Федерации нет ограничений по срокам эксплуатации промысловых нефтепроводов. Существует, конечно, экспертиза промышленной безопасности, которую периодически они проходят. Но я хочу сказать, что большинство нефтеразливов происходит на промысловых нефтепроводах, которые прошли экспертизу промышленной безопасности. Поэтому считаю необходимым законодательно закрепить ограничения сроков эксплуатации промысловых нефтепроводов, в том числе ограничения по количеству прохождений экспертизы промышленной безопасности. И таким образом, мы сможем существенно понизить количество нефтеразливов и таким образом сохранить и нашу природу безопасно добывать нефть. Вторая проблема это ситуация вокруг особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний момент не существует законодательных возможностей для того, чтобы производить добычу полезных ископаемых на ОПТ и, естественно, нет возможности изъять территорию из ОПТ для ее промышленного освоения. Однако периодически возникают попытки это сделать. К чему они могут привести? Вот Я, пожалуйста, пожалуй, приведу пример Национальный парк Юга-2, который является объектом частью объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На его территории находится месторождение Чудное. Оно очень привлекает промышленников, потому что там есть запасы золота, платины, редкоземельных металлов. И более того, на разработку данного месторождения существует лицензия. И единственное, что спасает от разрушения этот уникальный природный объект, это как раз статус национального парка и то, что невозможно на сегодняшний момент изъять из этого нацпарка территории для промышленного освоения. Считаю, что у нас достаточно территорий в Российской Федерации для того, чтобы осваивать значит, добычу полезных ископаемых, развивать экономику, строить промышленные объекты. Всего лишь 13% территории Российской Федерации заняты под ООПТ, вся остальная территория может собственно говоря, служить развитию нашей экономики. Наше природное достояние оставлено нашими предками нам, и мы должны передать его нашим детям в первозданном виде.